Правила благотворительности. Зачем нужно соблюдать правила благотворительности? Какие вообще бывают правила благотворительности? И что лично вам даст соблюдение этих правил? Всем привет! Вы на канале Бромовет. Здесь мы обсуждаем вопросы психологии, общества, жизни в целом. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог, помогаю решать людям их проблемы. Если у тебя есть какие-то психологические запросы, прошу, обращайся ко мне, я буду рад тебе помочь. А теперь давайте поговорим о такой интересной теме, как правило благотворительности. Я уже записывал два ролика по поводу благотворительности, что это такое, зачем это нужно, да? А сейчас я хочу рассказать вам о правилах благотворительности. Оказывается, существует правило. Вы можете сказать, Антон, слушай, ну что за ерунда? Вот кому захотел, тому и пожертвовал. Ну, в принципе, да, но просто... Результат от такого пожертвования будет совершенно разный. И какое-то время назад, достаточно давно, я заинтересовался вопросом, а существуют ли некие вот правила, как правильно это делать? Потому что есть же там правила дорожного движения, как, как водить машину, да? Есть правила, я не знаю, там, общения с людьми. Есть много-много разных правил, да? Там правила физической зарядки, там, как там делать упражнения. А вот э, мне стало интересно, а вот есть правила там вот в благотворительности, да? В аскетизме, в каких-то таких вот Сложных таких вот таких как бы тонких вещах и потому что обычно такие правила то не пишут обычно есть там правила там личной гигиены ну да окей а как правильно жертвовать деньги кто тебе скажет да никто в принципе только на личном опыте ты можешь это э, ну куролесить и понять что ты делал неправильно и дабы избежать чтобы вы избежали ошибок я собственно говоря сегодня и хотел поговорить о такой теме как правило благотворительности а какие бывают правила и на самом деле там очень много правил действительно много и сейчас я постараюсь тебе о них всех рассказать смотри начну с того что эти правила взяты мной из трактатов древней индии существует индия существует древняя индия и в этой древней индии были святые мудрецы йоги да и они пытались описать процессы которые происходят у человека на тонком плане из разряда как работает психика что такое доброта что такое милосердие что такое бескорыстие и они описывали некие законы по которым работает наша вот эта вот тонкая психика не грубая просто грубая и так всем понятно а вот именно тонкая и в некоторых трактатах я нашел эти правила благотворительности то есть там дается рекомендация как Жертвовать свою энергию, да, время, то есть что-то свое отдавать кому-то правильно. И как жертвовать так, чтобы ты получил максимальный результат? Первый вопрос, который я хочу разобрать, а что вообще можно жертвовать? То есть есть вещи, которые жертвовать вообще нельзя. Нельзя жертвовать алкоголь, табак, наркотики, яды. Что-то вредоносное, то есть, словом, все, что способно причинить вред человеку, окружению, окружающей нашей среды, это неблагоприятно жертвовать. Такие вещи лучше не давать и не жертвовать их. А что благоприятно? Первое, наверное, самое благоприятное пожертвование, это пожертвование знания. То есть просто давать кому-то знания Особенно знания, не в плане там вот, арифметики Это тоже хорошо, но учить то, что 2 плюс 2 будет 4 Это тоже, то есть это некое пожертвование То есть мы жертвуем знания 2 плюс 2, 2 плюс 2 это хорошее знание, да Но тем не менее это не то знание, которое сделает нас счастливым То есть если вы будете жертвовать человеку знания о том что не нужно потреблять алкоголь, не нужно потреблять наркотики, что нужно жить чистой возвышенной жизнью, что нужно заботиться о своем теле, о своем психике, что вот эти действия приносят счастье, а вот эти действия приносят страдания. То есть если мы будем жертвовать людям такого рода знания в, вот, в индийских трактататах это говорится, что это самый высокий вид пожертвования, за который мы получим самое максимальное благо. То есть если мы будем давать людям знания, это первый момент. Второй момент пожелание всего хорошего. То есть молиться о ком-то, желать кому-то, чтобы у него все было хорошо, о ком-то думать в позитивном ключе, ключе. Ключе. То есть всячески посылать человеку, так сказать, положительные флюиды, это является также пожертвованием. Это очень хорошо. Это второй момент. Третий момент. Это наша энергия и усилия. То есть когда мы отдаем кому-то наше усилие, нашу энергию, что-то помогаем сделать, это также является очень благоприятным видом пожертвования. Следующее. Еда. Как ни странно. Очень благоприятно жертвовать еду, то есть пригласить кого-то в гости. Или заплатить за кого-то в ресторане, накормить человека. То есть дать человеку еду, это считается очень благоприятным видом благотворительности. Следующий вид, это жертвовать одежду. Как ни странно, но если мы видим человека, нищего, у которого нечего есть и не в чего одеваться, то накормить этого человека и дать ему одежду, пожалуй, будут самые два лучших видах благотворительности для него. Дальше, личное время и наши усилия. То есть провести с кем-то время, подбодрить кого-то, просто побыть рядом, помочь кому-то что-то сделать, это также является благотворительностью. И последний тип, наверное, самый сложный, самый неоднозначный, который способен причинить как очень много ущерба, так и способен дать очень большое благо, это жертвовать деньги. Жертвовать деньги это вообще отдельная тема, это очень сложный процесс. А, Как-нибудь а, как расскажу вам, как это лучше делать. Сейчас пока просто остановимся на этих видах благотворительности. То есть, а что благоприятно жертвовать? Вот эти вот вещи очень благоприятно жертвовать. Так, второй вопрос. Второй вопрос, давайте разберем, а кому и на какие цели лучше всего жертвовать деньги. Я сейчас вам опишу список по нисходящей на первом месте самое благоприятное кому именно жертвовать и на последнем месте как бы, по, -по, по меньшей значимости Итак на первом месте стоят конечно же священники, монахи, святые люди. То есть если у вас есть закружение верующие люди, лучше всего жертвовать деньги им. Вы, вы тем самым от этого пожертвования получите максимальную выгоду. Ну вот вы согласитесь сами, да? Вот у вас есть дядя Вася, алкаш, который пьет, да, водку употребляет литрами. И есть какой-то знакомый, который живет в храме, вот он монах. И вот у вас есть, например, там, я не знаю, там 100 долларов, да, вот условно. Вы можете пожертвовать дяде Васе, просто сказать, ну, на, на дяде Вась, Вась, на. И можете тому монаху пожертвовать надо просто посмотреть а кто что делает это дядя вася скорее всего купит водку ее его выжрет в одно так сказать лицо употребит и будет дальше деградировать а что сделает монах он, он будет служить этими никами богу соответственно в одном как бы моменте ты помогаешь человеку деградировать и опускаться до животного формы жизни А другому человеку ты помогаешь развиваться и идти к Богу Соответственно, ну тут, мне кажется, очень вывод очевидный, кому лучше помогать Дальше, второе Лучше всего помогать на строительство храмов Строительство благотворительных организаций всяких вот э, духовных учреждений это очень благоприятный вид пожертвования на строительство на обустройство на ремонт, на содержание на поддержание в общем на жизнеобеспечение религиозных организаций очень благоприятно жертва деньги дальше третье очень благоприятная жертва деньги на проведение каких-либо религиозных программ эти же все праздники и программы они же предназначены для людей. Они предполагают, что будут приходить люди, нужно давать им какое-то угощение, какая-то должна быть программа. А на все это нужно деньги. И, собственно говоря, очень благоприятно помогать таким религиозным организациям устраивать все вот эти религиозные праздники и фестивали. Дальше едем. Конечно же, дети. Особенно детям, которые остались без родителей. Очень благоприятно жертвовать деньги, игрушки, вот в свое время, усилия. В общем, все из первого пункта. Для обездоленных сирот, то есть если вы находите такого ребенка, у которого нет родителей или проблемы с родителями, то лучше всего вот ему жертву деньги, эта благотворительность будет очень высоко оценена высшими силами. Дальше едем. Матерям, которые растят детей одних. К сожалению, в наше время очень много матерей-одиночек, которые остались без мужа либо в силу собственной глупости, либо в силу каких-то обстоятельств, либо муж попался не очень хороший человек, и женщина осталась одна с ребенком. Она не может полноценно работать, обеспечивать себя, но тем не менее ей нужно кормить ребенка. Вот в этой ситуации очень благоприятно жертвовать такой женщине деньги, время, в общем, словом, всячески помогать ей. Дальше. Больным людям и инвалидам. Здесь тоже, в принципе, все понятно. Если человек заболел, он перестал, утратил возможность ухаживать за собой, либо как-то обеспечивать себя, либо получил инвалидность, то, конечно, такого человека... Нужно помогать, нужно тянуть вверх Такого человека нельзя оставлять одного в беде Ну и последний момент, это, конечно же, старикам, престарелым В общем, людям, которые состарились и живут либо одни, либо в домах престарелых Они уже не могут обеспечивать себя по объективным причинам Собственно говоря, вот этим категориям людей, которых я сейчас назвал очень благоприятной жертвой. То есть, если у вас появляются деньги, лучше всего пожертвовать, вот выбрать какую-то одну из этих категорий и пожертвовать именно туда, потому что такое пожертвование принесет прежде всего вам максимальную пользу. Следующий вопрос, который мы разберем. А когда именно пожертвования наиболее благоприятные? То есть, в какое время лучше всего делать пожертвования? В какие дни? Ну, смотрите, прежде всего очень благоприятно давать пожертвования в дни больших религиозных праздников. В разных традициях существует огромное количество разных религиозных праздников. Если человек будет жертвовать деньги именно в это время, он получит максимальное благо. Следующее. В дни явления и ухода святых личностей. То есть мы знаем Иисус Христос, пророк Мухаммед, Будда и много-много-много-много святых в разных совершенно традициях. Вот в дни их явления, то есть когда они пришли, сюда, на нашу планету, и когда они оставили ее, именно вот в эти дни обычно отмечаются праздником или каким-то либо другим образом. И вот в эти дни очень благоприятно как раз-таки жертвовать деньги, либо свою какую-то энергию, либо прочие свои материальные блага. Дальше благоприятно жертвовать в дни равноденствия, то есть когда день Равен ночи, это по астрологическим всем вычислениям, очень благоприятное время для того, чтобы делать какие-то пожертвования. Ну, естественно, в дни новолуния. А также, если мы почитаем разные истории, древнерусские, да, то мы увидим такой интересный момент, что перед тем, как начать какое-либо дело, люди жертвовали деньги то есть прежде чем построить дом прежде чем отправиться в путешествие прежде чем что-то начать люди обычно начинали жертвовать они жертвовали свою энергию, время, деньги кому-то на какие-то благие дела, тем самым как бы прося у высших сил благословения на то, чтобы их мероприятие увенчалось успехом. Поэтому вот перед, перед тем, как начать что-то очень глобальное в своей жизни, я вам советую, конечно же, лучше всего сделать пожертвование, потому что это очень благоприятное начало чего бы то ни было. Ну и также очень благоприятно раздавать пожертвования в свои какие-то личные особенные дни. Например, в день твоего рождения в день годовщины свадьбы, в день рождения ребенка. Очень благоприятно в такие дни, именно личностные дни, когда происходили какие-то события у тебя в прошлом, именно в это время а, заниматься благотворительностью очень благоприятно. Следующий вопрос давайте мы с вами разберем. Он называется «Какие пожертвования можно делать в различные дни недели?» Оказывается, в различные дни недели лучше выбирать свою категорию пожертвований. Например, воскресенье воскресенье это день солнца очень благоприятно делать пожертвования в храмы религиозные организации и тем кто занимается любой духовной практикой в понедельник в понедельник это день луны очень благоприятное пожертвование одиноким матерям детям оставшихся без родителей во вторник вторник это день марса очень благоприятное пожертвование военным и тем кто участвовал в боевых действиях или защищал и защищает жизнь людей в мирное время то есть любой военный милиционер, а те, кто имеет дело с оружием и с защитой граждан, очень благоприятно именно таким людям жертвовать, что бы то ни было, не только деньги, -то, какие-то другие материальные ценности, именно во вторник. Потому что вторник — это день Марса, а Марс — это воинствующая планета. Она как раз-таки покровительствует военным всем. Дальше идем. Среда. Среда — это день Меркурия. Пожертвования хорошо делают на развитие образовательных и детских проектах студентам, детям. В общем, Меркурий – это день для образования. В любые образовательные учреждения лучше жертвовать именно в среду. Едем дальше. Четверг. Четверг – это день Юпитера. Благоприятны будут пожертвования в храмы, священникам, браманам, учителям, на поддержание любых духовных программ. Дальше. Пятница. Пятница – это день Венеры. Можно жертвовать на различные благостные культурно-просветительские мероприятия, на всякие женские проекты, матерям-одиночкам, детям поскольку Венера она как раз таки благоволит этим всем, всем категориям. Дальше. Суббота. Суббота – это день Сатурна, очень благоприятное пожертвование старикам, в дома престарелых, инвалидам. Суббота считается самым идеальным днем для благотворительной деятельности. Совершая пожертвования в этот день, мы ослабляем действия плохой судьбы на нас. Следующий вопрос, пятый. А, а какие бывают пожертвования? В принципе, можно разделить любое пожертвование на три категории. Пожертвование бывает в благости, пожертвование бывает в страсти и пожертвование бывает в невежестве. Давайте теперь внимательно разберем каждую из категорий. Итак, что представляет из себя пожертвование в благости? Пожертвование в благости всегда бескорыстно, оно наполнено любовью, оно всегда совершается из чувства долга и сострадания. Основная цель его – принести благо, ничего не требуя взамен. Такой вид благотворительности дает нам возможность изменить свою судьбу к лучшему, очистить наше сердце и смягчить карму, и развить наш разум. Делая пожертвование в благости, мы сами постепенно становимся благостными людьми. Второй вид пожертвования – это пожертвование в страсти. Итак, пожертвование в страсти несет посыл гордости за совершенное дело, восхваление себя, упоминание о сделанном пожертвовании публично. Оно может дать в ответ то, что жертвовал человек. Если это деньги, то получишь деньги взамен. Если ты жертвовал еду, то ты просто не будешь в будущем голодать. Если ты пожертвовал одежду, то ты сам будешь одет. Но пожертвование в страсти вряд ли изменит твою судьбу к лучшему. Оно может принести напряжение от ожидания, ответного блага и разочарования, если этого долго не происходит. Пожертвование в страсти – это пожертвование, которое делается неохотно. Ну хорошо, давай дадим, ну ладно, как бы с такими мыслями. А тех пожертвований в страсти очень мало толку, хотя лучше их все-таки давать, чем жадничать. Раскаивание в совершении пожертвования из-за корысти. Почему я дал так много?» Также говорит о том, что пожертвование было совершено в страсти. Следующая категория пожертвования – это пожертвование в невежестве. Вообще не несет никакой положительной направленности. Чаще всего оно делается бездумно и ведет к деградации и того, кто давал пожертвования, и тому, кто получает такое пожертвование. В категории пожертвования в невежестве относятся пожертвования, совершенные в нечистом или неподходящем месте, например, публичный дом, вокзал, уборные. Нельзя на вокзале давать никаких пожертвований деньгами, разве только что пищу или еду. В местах, где царит невежество на вокзале, например, даже если случайно человек начнет просто просить у всех пожертвования, ему голову открутят те люди, которые постоянно зарабатывают там таким образом. Пожертвование в неподходящее время тоже относится к пожертвованию в невежестве. Например, когда идет какая-то там бомбежка или люди спасаются, а вы останавливаете человека и говорите, я вам хочу сделать пожертвование знания, вам что-то объяснить. Это едва ли будет хорошей идеей. Дальше, следующий момент, который я хотел бы осветить, это в каких местах нельзя давать пожертвования. Смотрите, есть некоторые места, в которых лучше пожертвования не давать. Эти места, они грязные. Они грязные как могут быть и физически, так и на тонком плане. Они могут быть грязные. Поэтому в таких местах лучше вообще не доставать деньги и не давать никому пожертвования. Да и пожертвования знаниям и любым другим видом пожертвования лучше тоже не заниматься в этих местах. Смотрите, первое место это перекрестки дорог. Перекрестки дорог всегда считаются грязными. И на перекрестках дорог лучше не заниматься никакой благочестивой деятельностью. Лучше избегать эти места. Дальше. Вокзалы. Вокзалы, аэропорты, вот пристани, в общем, те места, где присутствует какой-либо транспорт, большое количество людей, мы сами видим, какое количество там попрошая какой-то грязи, нечистоты, очень много обманов, краж и прочее, то есть это нечистое место, в таких местах лучше не давать пожертвования. Дальше, естественно, это питейные заведения, это любые кабаки, какие-то рестораны, такие вот, где основной упор дается именно на алкоголь, в таких местах лучше не делать никакие пожертвования. И следующее, это, конечно же, публичные дома. У нас их не так много, ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы у нас их было много. В общем, в публичных домах а там, где обитают жрицы любви, тоже лучше воздержаться от каких-либо Там вообще лучше даже не появляться. Словом, во всех нечистых местах также пожертвования не нужно давать после захода солнца. Это считается также очень неблагоприятным. То есть как только солнце зашло за горизонт, и оно скрылось, мы больше солнца не видим. Лучше в этот момент вообще от, отказаться от каких-либо пожертвований. И некоторые люди дают пожертвования месту, например, храму или библиотеке. Но следует иметь в виду, что пожертвование всегда дается личности, всегда дается человеку. В любом храме, в любой библиотеке, везде, где угодно, есть люди. Посмотрите на этих людей, которым вы хотите пожертвовать что-то, и вы увидите, стоит это делать или нет. Дальше, теперь давайте разберем такой момент, получаемый эффект. Если мы жертвуем человеку примерно нашего уровня сознания, то в итоге нам судьба даст ровно столько же материальных благ, сколько мы жертвовали ему. Если мы жертвуем тому, кто стоит выше нас, то получим ровно столько, насколько больше этот человек занимает положение в обществе. Итак, по поводу видов еще пожертвования, чтобы хотелось сказать, что а, самым опасным видом пожертвования является пожертвование деньгами, потому что здесь очень легко навредить себе и другому человеку. Я как-нибудь сделаю выпуск про это, вы посмотрите, послушайте. А что самое безопасное? Вот самое безопасное, кому можно жертвовать в любых условиях, даже после захода солнца, даже там в, на вокзалах и на перекрестках дорог, когда угодно. Это всегда можно жертвовать еду, то есть всегда можно накормить человека, и всегда можно дать человеку одежду. Если у него нет одежды, да, что-то там прохудилось, износилось, вот он не, нечем закрыть его ему тело, то одежду можно давать всегда. Вот, собственно говоря, я хотел с вами поделиться а, этой идеей, идеей того, Какие бывают правила, какие я вычитал правила. Я сам стараюсь их придерживаться. Понятное дело, не всегда отдается что-то, что-то приходится нарушать. Но я все-таки за всех сил стараюсь их придерживаться. И, собственно говоря, приглашаю вас также присоединиться к этим правилам. Итак, на этом все. Пишите комментарии, ставьте колокольчик. До скорых встреч. Пока.